О, психотипы канала Немиркин. Ваша постоянная поддержка помогла нам сделать психологию и психическое здоровье более доступными для всех. И мы хотим поблагодарить вас за это, так что спасибо. Теперь давайте продолжим. Вы получаете по почте табель успеваемости. С сомнением вскрываете конверт и зачитываете свою оценку. Это двойка не по одному, а по двум предметам. Хорошо, значит вы не лучшие в математике или артистизме. Но значит ли это, что вы не умный? Ваш средний балл – не единственный способ измерить ваш интеллект. В 1983 году Говард Гарднер, американский психолог, занимающийся вопросами развития, придумал 9 типов интеллекта, которыми могут обладать люди. Каждая категория – это область, в которой вы можете преуспеть, и вы можете быть умным более чем в одной категории. Вот 9 типов интеллекта. По мнению психолога Говарда Гарднера, к какому типу относитесь вы? Первый — Натуралистический интеллект Если у вас натуралистический тип интеллекта, то у вас есть способности к выявлению закономерности в окружающей природе. Вы чувствительны к окружающей среде и можете быть полезны, как охотник-собиратель или фермер. Это была жизненно важная форма интеллекта для наших предков, которым нужно было охотиться и выживать, чтобы самостоятельно обеспечивать свой народ в дикой природе. Второй вид интеллекта – музыкальный. Есть ли у вас призвание к музыке? Можете ли вы с легкостью освоить новый инструмент? Возможно, вы также пишете и аранжируете собственную музыку? Обладая музыкальным интеллектом, вы можете различать тон, ритм и высоту тона музыки, которую слушаете. Вы можете легко повторить или вспомнить фразу или музыкальное произведение из услышанного и, как правило, можете играть на инструментах по слуху. У вас есть музыкальный слух, которого нет у других. Карандашные барабанщики и певцы музыкального театра объединяйтесь. Номер три – логический математический интеллект. С этим типом интеллекта вы часто улавливаете абстрактное, символическое мышление. Формулы и умение рассуждать – это ваша специализация. В рассуждениях вы часто используете индуктивные и дедуктивные модели мышления. Вы не только любите стратегические игры и математические задачи, но и, скорее всего, уже много лет умоляете старших братьев и сестер принять участие в ваших странных научных экспериментах. Вы бы преуспели в качестве математика, детектива или ученого. Номер 4. Экзистенциальный интеллект. Почему мы здесь только для того, чтобы страдать? Если вы экзистенциальный интеллект, вы предаетесь жизненным экзистенциальным вопросам. Хотя эти вопросы могут и не иметь окончательного ответа. Ваш философский ум не дает вам спать по ночам, а ваши теории, вероятно, достаточно достойны того, чтобы быть опубликованными. Ваши мысли, идеи и гипотезы сосредоточены вокруг жизни и символического смысла всего этого. Зачем мы здесь? Какова наша цель? Что все это значит? Почему я задаю так много вопросов? Номер 5. Межличностный интеллект Межличностный интеллект означает, что вы просто понимаете людей. Вы легко принимаете во внимание различные стороны истории открыты для разных точек зрения и готовы поставить себя на место другого. Вы хорошо читаете эмоции других людей и можете быстро определить, искренен человек или нет. Вы сопереживаете и умеете общаться с другими людьми на глубоком уровне. Вы могли бы работать в сфере социальной работы в качестве преподавателя или, возможно, актера. Номер 6. Телесно-кинестетический интеллект. Чувствуете ли вы, что ваш разум и тело едины? Можете ли вы напрямую подключиться к этой энергии? Вы – особая душа, которая использует силу разума и тела в унисон, чтобы достичь своих целей. По сути, вы прекрасно владеете таймингом, моторикой, атлетикой и танцами. Возможно, вы отлично танцуете или преуспеваете в спорте. Возможно, у вас даже есть талант стать великим хирургом. Что бы это ни было, ваш разум и тело находятся в гармонии, а ваши физические навыки не имеют себе равных среди ваших друзей. Номер 7. Лингвистический интеллект. Обладаете ли вы обширным словарным запасом? Мыслите ли вы глубокомысленно или внутренними монологами? Можете ли вы понимать и улавливать тонкие различия в значении слов и языка? При таком типе интеллекта вы получаете удовольствие от чтения письма и находите красоту в языке и словах. Иностранные языки даются вам легко, и вы учите новые слова быстрее других. Многие лингвистические интеллектуалы работают журналистами, поэтами, писателями и ораторами. Номер 8. Внутри личностный интеллект. Люди всегда называли вас тихоней? Вы считаете себя глубоким эмоциональным мыслителем. Вы, вероятно, находитесь в единстве с самим собой. Ваш разум – это ваша тихая гавань, и вы лучше всех понимаете свои мысли и чувства на более глубоком уровне. Вы осознаете, кто вы есть и чего хотите. И вы знаете, как изменить себя к лучшему. Вы можете мотивировать себя, являясь своим собственным мотивационным тренером. Вы ставите цели и можете достигать их быстрее и легче благодаря тому, что вы настроены на то, чего хотите, и принимаете себя таким, какой вы есть. Если у вас есть внутриличностный интеллект, из вас может получиться отличный психолог, философ или духовный наставник. И номер 9. Пространственный интеллект. Вы хорошо ориентируетесь в пространстве и хорошо учитесь визуально. Обладая пространственным интеллектом, вы с удовольствием решаете головоломки и лабиринты и преуспеваете в творческих занятиях рисованием и живописью. Ваш мыслительный процесс происходит в трех измерениях, и благодаря этому у вас могут быть художественные способности и богатое воображение. Если вы обладаете пространственным интеллектом, вы можете стать скульптором, художником, моряком, летчиком или архитектором. Как вы думаете, к какому типу интеллекта относитесь вы? Какие-то из них бросились вам в глаза? Дайте нам знать в комментариях ниже. Пожалуйста, поставьте лайк и поделитесь этим видео